Всем привет, дорогие друзья! С вами Банануан, и сейчас я вам покажу, как сделать вот такие вот прикольные частицы, когда ты бьешь кого-то, и когда у тебя появляются частицы, либо же отстрел, а также сделаем примитивную проверку блоков. Ну что же, давайте начинать. Сначала мы начнем, пожалуй, с частиц. Как вы могли заметить, подо мной появляются вот такие вот красивые оранжевые частицы, которые я могу менять на зеленый, либо же на голубой. Также, в зависимости от выбранных частиц, будут также ну, такие же частицы и от а, снежка и стрел. Как по мне, это выглядит довольно-таки красиво, и вы сможете где-то использовать это на своих картах. Также я могу их вообще полностью отключить, и ничего не будет видно. Ну что же, давайте перейдем к разбору. Итак, вот перед вами находится, собственно, сам код. Советую я вам, кстати, не использовать командные блоки, а писать все исключительно в датапаке. Так как, во-первых, это будет оптимизирование. А во-вторых, вы сможете сразу же здесь находить ошибки и удобно. Манипулировать э, функциями и писать свободный код. Итак, как это сделано? Разберем сначала э, частицы от игрока с выбранными, соответственно, частицами э, относительно всех игроков у которых выбраны определенные частицы. В принципе, вы можете это опустить и, допустим, вот сразу же написать то, что вообще, в принципе, будут только определенные частицы. Я сделал же, соответственно, какой-то выбор. Вот. А относительно игрока и относительно его координат, то есть, по факту, он является исполнителем и он же является, соответственно, координатором. Либо же, ну, относительно его позиции это все будет выполняться. Воспроизводится команда отображения частиц. В моем случае отображается, соответственно, пыль. Вы же можете поставить там все, что угодно. Э, начиная от какого-нибудь блока и заканчивая, допустим, предметами. Либо же какими-то частицами от мицелия. Вот. Стандартная команда. Я думаю, все ее должны знать. А далее. Как сделаны у меня частицы от стрел? относительно стрел, их координат, соответственно, показываются те же самые частицы. Но есть одна поправочка. Будут они отображаться только тем, у кого выбраны данные частицы. За что и отвечает данный параметр Particle. Я создал, соответственно, Скорборд. Вот он здесь, Particle. И, соответственно, этим значением я буду ему манипулировать через функцию change particle Здесь, соответственно, я добавляю единичку в Скорборд. И, соответственно, меняется параметр и, соответственно, отображение частиц. И точно так же, кстати, и для снежков. Давайте перейдем в игру. Я, опять же, я вам продемонстрирую, как это все работает. Итак, давайте-ка включим партиклы. И у нас теперь есть оранжевые частицы. То есть от игрока, от снежков, то есть все есть. А, Возьмем, поменяем частицы на зеленые. И вот у нас все работает. И поменяем, соответственно, голубые. И как видим, все у нас работает. А теперь их вообще нету. А теперь давайте разберем, а, как у меня работают частицы от мобов, когда ты по ним наносишь урон. И причем это работает так, что в зависимости от наносимого урона будет также отображаться ну, определенное количество частиц, и они будут разлетаться как-то, ну, опять же в зависимости от наносимого урона. Давайте-ка перейдем к разбору. Итак, что нам нужно? Нам нужно проверять относительно всех сущностей а, параметр Hard Time, то есть это... Этот тег отвечает за а, ну, получение урона. И а, относительно координат этого моба мы воспроизводим функцию Damage. Давайте перейдем в нее. Но перед этим нам нужно в сетап функции создать Скорборд а, наносимого нами урона. То есть deal Damage. И когда мы будем наносить урон какой-либо... У нас, соответственно, будет меняться параметр данного скурборда. Переходим сюда и проверяем значение игрока. Сколько он нанес урон. И как вы можете заметить, у меня здесь не.. Счет начинается не с единички. Ну, точнее, все идет в десятках. Почему? Потому что Майнкрафт вот так вот записывает. Ну и я думаю, так даже легче считать. И как мы видим, у нас разное количество частиц, выпускаемых при разном уроне. Вот. И также в конце функции мы, соответственно, сбрасываем дилд Damage. что есть нанесенный урон. Я думаю, это предельно легко, ясно и понятно. Я думаю, здесь любой новичок разберется. Датапак я оставлю в описании. Итак, с частицами мы разобрались. Давайте-ка перейдем в игру, и я вам покажу еще одну прикольную вещь. Итак, как вы можете заметить, я сейчас в режиме приключений. Давайте-ка посмотрим, что сейчас будет. Блок лазурита нам дает скорость второго уровня. Редстоуновый блок нам дает левитацию. А теперь смотрите, что самое прикольное. Когда я прыгаю на... ну... Несмотря на изумрудный блок, я, соответственно, прыгаю, как сказать, без джамп э, да? Но стоит мне подойти и посмотреть на этот изумрудный блок, как вдруг я смогу прыгать в два блока высотой. И мы получаем вот такую вот награду. Кстати, эта земля говорит дело, так что подпишись и поставь лайк. А сейчас мы перейдем к разбору. Итак, как это все работает? Для этого нам понадобится всего лишь три команды. Соответственно, на каждый блок э, своя. Относительно всех игроков, относительно его координат, мы проверяем, э, на какой блок он наступил. То есть внизу блок э, мы проверяем, соответственно. Если это редстоун блок, то выдаем, соответственно, левитацию второго уровня. А, нет, извиняюсь, третьего. Если это блок лазурита, то выдаем скорость второго уровня. И теперь вот самое интересное. Проверка на впереди стоящий блок. Также начало команды не отличается от первой. То есть относительно игрока, относительно его координат. И теперь смотрим, что у нас здесь. Относительно его глаз. Если блок. И вот тут вот идут вот такие вот стрелочки. Не довольно такие а, полезные, а, так скажем, координаты. Что обозначают вот эти вот три стрелочки? Это, соответственно, направление взгляда. Если а, вот эти вот три тильды, это, соответственно, а, именно вот этот блок, то, есть, то вот эти три э, стрелочки используются в качестве рейкаста, скажем так. Вот. Проверяется впереди стоящий блок. То есть на, на единицу мы, соответственно, проверяем блок. Если это изумрудный блок, соответственно, то мы выдаем игроку Джамбуст boost второго уровня. Я думаю, это также предельно ясно и понятно. И новичок сможет то же самое сделать. Датапак я оставлю в описании, сможете сами посмотреть, сами разобраться. Здесь все разбито, ясно и понятно. Есть функция блок-чек. Есть ядро и есть, соответственно, частицы. Папка Minecraft же нужна, чтобы запускать, соответственно, функцию в ядре. Тик функцию, а также сетап функцию. Я надеюсь, видео вам понравилось. С вами был бананван Предлагайте свои идеи для туториалов. Если здесь наберется 15 лайков, то я начну снимать следующий туториал. Я вас уверяю, он вам понравится. Всем удачи. Всем пока.